Эй, погоди, куда руки тянешь? Нет, не двигайся. О, нет, только не там. Погоди. Нет, Хорошо, не надо. Черт возьми, на твоем месте я бы, наверное, самоубился. Хватит, Наци -мен. не смейся. О, она тоже из перерожденных? Давно не виделись, правда? Я Шинахара Мирей.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 Блин. Боже. Опять ступает реклама на сайте. Мастер, сегодня твой удачный день, ё-моё. Потому что мы, ё и способны предсказывать будущее, чтобы ты избежал проблем. О-па-возол, о-возол! идите огромное велешайя! Сетлен, Сетлен, наш отчужденный мастер! Зверь поймал ребенка, и теперь он его своим большим. Эй, ты чего? Ничего себе! Мы давайте не будем шуметь. Нашла! Элис! Элис! Стоп! Ази! Ну, у тебя Элис! Как ты мог меня бросить? Я всю работу бросила, чтобы сюда прибежать. Зачем ты пришла? Куда смотрел, Давид? Ах да, вы знаете одну историю. Этот каменный мост называется мостом влюбленных. Еще во время войны с него спрыгнули человек и русалка и вместе ушли из жизни. Так что здесь влюбленные получают благословение. Потому что кто-то покончил здесь с собой? Как романтично. Ай. Значит, ты предлагаешь сделать из Лилиан зомби и дать людям ложную надежду? Мы определенно отправимся в ад. Ладно, понял. Подробности обсудим позже. И используем этот план. Как быстро! Мне обязательно ее колбойным быть. А ты застал? Будешь от нее всяких педобиров отгонять? А вот и я явилась. Антипедобиратор тут. Не подведи. Какой-то семейный секрет? Ну, что-то типа того. Если начертать простенькую древнюю руну на обычную такое. тряпку, она легко отмоет любую грязь. Ну... Какой же это семейный секрет? Руну для снятия черк. я ее три года учила. Ее можно использовать для того, чтобы снять любое проклятие. Вот сразу бы так. И к чему эта упертость? Кто первый? Я первый. О! Опа Умер пять раз, спасибо Ты умер трижды, не устал? А ты четыре Молодец Ни разу не умер Так что, хочешь присоединиться к счастью? Мрачный лорд, иди ты нахрен Я думала, что писать будет проще Ну, не у всех все с первого раза получается У меня предки тоже отвергли мою первую булку Так плохо получилось? Да нет же Ей не хватило достоинства. Это же трусики. Ну? Да что да, с, с не этими не ребятами? Ведут себя не соперниками как будто они друзья. Ой, ой, точно. Андроси, приятно познакомиться. Мне так красиво. как приятно. Вы, присаживайтесь. Двигай топ, и места мало. Сам подвинься, старикан. Страшил от чертов. Своих мастеров эмбрионы достигли шестой формы. Павший рыцарь Джульетта. И великий пират Челси. О, так ее специализация относится к рыцарской ветке. Отдаленно напоминает, конечно, но ее копировка на вид жутковата. Слушка, кому-кому они тебе такое говорить? Хорошо! Я рад, что ты пришел навестить меня, Сайтама. Да, могу оставить бананы тут. Да, спасибо. А, так ты для себя принес. Кем играешь? Центральный. Рост? 160. Пять. Один добавил. Ну что вы думаете о том, чтобы устроить настоящую свадьбу на свое совершеннолетие? В таком случае, через три года мне придется расстаться со своей холостяцкой жизнью. И меня, наконец, постигнет расплата. ха Учителя, и Учителя этого перевода я замкнулась в себе, но она все равно решила заговорить со мной. Рядом с ней... Мне было не так одиноко, и я чувствовала, что могу ей довериться. Хотя у меня были кое-какие скрытые мотивы. Мне не обязательно это знать. Но ты спасла меня! Я сделаю все, если это поможет тебе. Но если кто-то просто притворяется Лилиан Вайнберг, я убью его! Вот и все, мы влипли. Вот это везение! Покажи-ка ей все, чего стоишь! Так стоп, начальник! А кто вчера говорил, что не будет нападать? Лично я их первым трогать не собирался. Но раз уж сами напрашиваются, разговор другой. Ха! Ну что, рискнешь человек? Да не, я как бы. Глава! Надаваем по первое число, чтобы больше не смели нас грязью поливать! Пожалуйста, Йому! Как ты вообще узнала, в каком я отеле? Вчера заходила в твой предыдущий. Увидела, как ты в ярости уходила оттуда. Что ты делала с Футаро? Опишу вчерашние события одним словом. Кошмар. Я его никогда не прощу. Что, что же он такого сделал? Что ж, на сегодня хватит. Я отступлю. Я, Я доверюсь Нору. Нору. Ну вот, что уже вс Неинтересно. Береги себя. Давай поужинаем, когда я буду свободна. Я? <свот> Хватило же наглости приглашать его при мне! Твоя мама первый человек с шестого класса, кто назвал меня по имени. Было необычно. А Чего? Она называла меня по имени. Это я услышала! А, как она меня назвала? <свот> Суффиксом Кун. Мама у тебя молодая, Да. Может, он хоть раз со мной поговорить, не перескакивая с темы на тему? Численность врага около тысячи. Тысячи? <свист> Наступает армия Князя Тьмы. <свист> Леди Сильвия, отступайте! <свист> Хотя бы вы одна должны спастись! <свист> чёрт, черт, если бы мы хоть приблизиться к ним могли... <свист> <свист> а я говорил, что не надо нападать на демонов! Я так и знал!